Всем привет! Совет от вашего ума, расклад плюс народ. Давайте посмотрим, какой будет совет для вас. Совет от вашего ума, от вашего жизненного опыта, от ваших знаний. Так, подсказка по поводу любви. Где любовь, там бывает обычно чувство. Ум выключается. Но тут у вас совет походит. Что? Где чувства, где любовь? Обязательно надо включать свой ум, использовать свой опыт, свой ум использовать, уметь использовать свой опыт. Обязательно. В плане чувств, в плане эмоций, да, чувства важны. Но вы должны задать себе вопрос: когда вы испытываете чувство, вы находитесь в эмоциональном состоянии, ваше самосостояние, оно насколько хорошее? Вам это нравится состояние? Вам нравится исп испытывать чувства? Чувства бывают разные, поэтому вы задавайте себе вопрос, используйте свой ум, используйте свой ум, любовь. Обязательно обращайте внимание на свою любовь. Здесь вам ум советует прислушиваться именно к своему уму, логически задавайте последствия, вот эти вот, то, что противоположный пол, как к вам относится? сопоставляйте все эти последствия. Даже можете не то, что прям создавать да, какую-то ситуацию, можете прямо задать вопросы, которые вас конкретно интересуют, именно в любовной сфере. Обязательно включайте свой ум. Ум нужно обязательно использовать, не только в плане работы, в плане жизни, но обязательно еще в плане чувства любви. Совет. Включать ум в ваших желаниях. Если вы чего-то захотели, вы должны задать себе вопрос. Это так важно, необходимо, нужно? По поводу энергии. Относитесь к своим энергии, к своим знаниям, к своему здоровью. Хорошо. И также по поводу финансов обязательно с умом относитесь. С любовью к себе, к окружающим. Самое главное, что вам необходимо, понимать, что ваша энергия тратится не то, не только на то, чтобы вы там работали и чему-то новому обучались, но еще энергия тратится в жизнь. Также нужен отдых. Вы, кстати, некоторые люди сами не то что себе проблемы, а сами вопросы вот повторяющиеся себе задают одни и те же. вот Интересуют, например, сферы финансов. Вы работаете, у вас есть финансы. И вы почему-то все равно думаете, переживаете, как бы там еще больше заработать, еще что-то. Вы воспользуетесь своим умом. Поймите, что если у вас есть финансы, у вас есть работа, то вы можете правильно распоряжаться своими финансами. Не как в прошлом поступали, а именно совсем по-другому. И обратите внимание на то, что жизнь идет вперед, Надо обратить внимание, что вы как солнышко радуетесь всему. Абсолютно. Рассвету, закату, жизни. Обязательно улыбайтесь, даже когда смотрите в зеркало. Вы радуетесь жизни, вы обращаете внимание больше всего на свое окружение, что вас окружает. Вы счастливые люди. Вы должны это понимать, у вас есть силы. Также, возможно, кто-то будет опять задаваться этими вопросами по поводу финансов. Якобы, что финансы волнуют. И нужно не только обучаться, как правильно их использовать, но также надо понимать, вот финансы есть. Для чего? Зачем? Духовно. Даже если в духовном именно вопросе относиться к финансам. Что вы именно хотите от финансов? Что вам надо именно? Напишите об этом. И уже можете переключиться на что-то другое. На любовь, на энергию, на свое окружение. У вас, настанет, у вас настанет умеренность, гармония с самими собой, с вашей жизнью. Вы должны еще обратить внимание на свой возраст. Да. Работа, знания, учебы, все это вот. Все это важно нужно, но вы должны понимать, что каждый год идет, каждый год идет, идет, и этот год потом не вернуть. Живите здесь и сейчас. Обращайте вни внимание на то, сколько вам лет, какой сейчас год. Обратите на это внимание, какое время года сейчас? Пробуждение именно с собой, со своим внутренним миром и также с миром, который вас окружает, с природой. Обратите внимание, пробудитесь. Работа, работа. Финансы, финансы, учеба, учебы. Но жить нужно здесь и сейчас. Ой. обратите внимание на это. Если вас что-либо волнует, вы возьмите листочек, напишите. Все напишите. И начните думать уже совсем о другом. Переключитесь. И также, если вы думаете о чем-то очень часто и вам не дает покоя, задайте вопросы. Вы сами себе разрешали об этом думать? Вам от этого хорошо? Или как вы себя чувствуете? Вам нужно об этом думать? Что на это скажет ваш ум? Вот спросите у своего ума. Ум, как ты думаешь? Вот эта мысль, которая не дает мне покоя, это вот мне сейчас важно и необходимо? Или же есть намного важнее? И нужнее что-то другое. Послушайте, правильно поступайте, по справедливости. Обращайте внимание на то, что вас окружает. Себя надо чередовать. Работу, отдых, учебу, отдых. Обращайте внимание. Относитесь к себе хорошо. Любите себя, цените себя. Возможно, вы считаете себя не совсем прям умными, там, не как ученые. Но ваша вашей жизни то, что вы пережили, какие у вас были моменты, чему вас жизнь научила, какими знаниями вы сейчас обладаете, вы сами для себя самые главные, Герои своей жизни. Вы настолько умные сами для себя, что вы можете взять написать письмо в прошлое, вот, объяснить нам, вот попытаться в какой-то момент ситуации, как нужно поступать, как вот относиться и вообще, что самое важное и нужное для вас, обязательно на это обращайте внимание. И вы поймете, прочитав также письмо в будущее, можно написать. Из будущего сейчас вы можете себе написать. Из прошлого сейчас вы тоже себе можете написать. Все это прочитав, вы поймете, что умнее вас нету. Есть даже те ученые, которые изобрели что-либо. В вашей жизни вы герой своей жизни. Вы любите себя. Вы цените себя. Вы должны это понимать. Вы героини своей, своей жизни. Никто, кроме вас, не знает, как лучше ваша жизни. Вот если бы вы сейчас знали, что будет... Вот в данный момент, вот вы сейчас в настоящем находитесь. Если бы вы знали, вот, что в будущем будет у вас, вы бы поступили правильно. Правильно? Вот. И также начали любить себя, ценить себя. Вы бы использовали свой ум и опыт. Так начните сейчас использовать свой ум и опыт. Обратите внимание, вы столько, вот, столько лет вы живете чувствами, желаниями. Начните наконец-то использовать свой ум, свой опыт, свои знания. Столько лет вы что-либо хотели, о чем-то либо мечтали. Теперь живите уму. Начните использовать свой ум, свои, свои знания. Попробуйте что-то изобретать, что-то придумывать, создавать именно свое, лично для самих себя. Обратите внимание на свой ум, на свои знания. Во всех сферах. Попробуйте в сферах эмоций. Имейте не просто самоконтроль над своими эмоциями, а именно правильно с умом использовать свои эмоции. Как актеры могут включить любую эмоцию, так же вы можете включить не только любую эмоцию, но и свой ум. Именно в тот момент, когда вам нужно будет. Вы можете сказать, стоп, подождите. Давайте правильно подумаем. Подождите, сейчас можно я подумаю. И начните реально думать. Воспользуйтесь своим умом. Живите с умом. Говорите. Не то, что умные слова, а именно с умом. Используйте свой ум. Всем пока.